Чё? Я не бачу. Ой, давай, давай. Игорь. Давай. Игорь! Побежали, побежали. Давай, давай, давай. Да, давай, давай. Да, вещи, блин, вещи